открывает для себя третий глаз с желанием зарабатывать на этом деньги, то не начинайте. Это должно произойти естественным путем. В какой-то момент человек может начать более интереснее воспринимать окружающий мир. И это не механическая модель такая. Это, скорее всего, связано с тем, что высшим силам необходимо что-то через этого человека донести людям или окружающему миру, либо предупредить от чего-то. И когда, допустим, человек хочет открыть третий глаз, то это неправильно. Нужно, чтобы высшие силы хотели, чтобы у этого человека открылось такое видение. Потому что обычный человек, он, А для того, чтобы высшим силам понравиться, что нужно? На первое место необходимо поставить состояние доброты. Я считаю, что... Наивысшее проявление духовности – это проявление внутренней доброты. Доброта есть любовь, понимаете? Проявление доброты есть проявление любви.